Мы очень долго выбирали, где нам отдыхать в этом году, и все-таки остановили свой выбор на теплых денечках Николаевки. Первое впечатление от теплых денечков у нас Нам очень понравилось все. И двор красивый, очень ухоженный, в цветах весь, и перед двором такие красивые прям в эти палисаднички и хозяева. Конечно, нам очень-очень понравились. Потому что вот люди бывают разные, конечно, бывает просто, как сказать, вот сделают красивую улыбку и все. А это вот душевные, такие, родные, прям как будто бы люди приехали к себе домой. Особенно понравилось, конечно, еще там то, что здесь все организовано для отдыха с детьми. Дети занимаются могут по своему, как говорится, ну желанию и по своим способностям. Мастер-классы проводятся. Они у нас и пекли, они у нас рисовали на камнях и делали игрушки. И все это было так сделано интересно. И бусы украшения делали. Вот. И, конечно, очень нам понравилось то, что нам организовали поход уже сам бы где-то здесь никуда не пошел. Ну, ходили по, там, по Николаевке, там, гуляли где-то, смотрели, что есть. Но то, что нам был организован поход, да, тем более в Балаклаву, в который мы очень хотели давно попасть, мы были, конечно, в восторге. В восторге от того, во-первых, природа, конечно, красивая, очень красиво, так просто отдыхаем, мы бы этого не увидели, если бы не этот поход. Спасибо, конечно, Катя, спасибо Лёши. как они организовали этот поход. Поход был великолепный, на что уж я мне, уже 70 лет, вы знаете, я думаю, ничего не осилю. Однако также прыгала по камням, ходила в гору, подымалась даже. правда, За водой меня не взяли, так и сказали, тащить еще вод на себе мы не сможем. А в остальном я старалась, конечно, от молодых не отступать. Старалась за ними тянуться. В походе, конечно, очень много впечатлений, эмоций. Причем эмоций таких радостных, понимаете, вот радостных. Увидела природу Крыма не в каком-то месте, курорте, а вот именно живая природа. Живая она такая, живая, природа настоящая в Крыму, Понравилось очень. Отдыхали очень хорошо, мы походим, где-то 4 дня были, насмотрелись на все, на горы, на море, а дельфинов увидели так близко, что даже не кажется, я никогда так близко, кроме, ну, как в цирке не выступают, это артисты выступают, а здесь вот именно дельфины, причем два дня подряд это было что-то зрелище, было, конечно, необыкновенное. Вот, в общем, очень понравилось, очень понравилось. Спасибо, конечно, вот Кате и Леше. Я говорю, спасибо им большое. То, что они вот это организовали, как они это организовали, организовали очень хорошо. Просто, понимаете, ну прекрасно. Вот очень большое спасибо и очень довольны отдыхом. И, наверное, мы так планируем, конечно, если я не хочу сказать загадывать на будущее. Если все с бабушкой будет хорошо и силы еще будет, то возможно, что мы еще и приедем. Спасибо большое за